Ну что ж, всем привет! Сегодня мы поговорим о том, что нас ожидает в обновлении, которое у нас будет 7 числа. Ну и также поговорим, стоит ли вообще призывать то, что к нам придет, стоит ли фармить то, что к нам придет. И давайте, в принципе, посмотрим видеоролик на экране. Вот, отлично. Сразу видим, что у нас придет Мерлин, финальный босс. Ну и плюс мы видим, что здесь используется персонаж Красный Эсканор по картам. Это Ульта Эсканора. Геймова. Наконец-то. В общем, к нам довольно быстро что-то как-то пришел Эсканор. Но это красный сканор. Это уже подтвержденная информация. То есть мы сейчас видим, что у нас красный сканор придет. И это круто. Это реально круто. Потому что доспех красного исканора. И, собственно говоря, картинка-то тоже красного исканора. Вот такой вот видеоролик у нас мы увидели сейчас. Что ж, давайте приступим. Заходим, как всегда, на. SC сайтик. sds Короче, вот такое вот название. Переходим в персонажи. Здесь у нас пока что еще не появился красный эсканор в табличке. Поэтому переходим в корейскую, японскую локализацию. Сразу же переходим сюда и пишем эсканор. Как он там пишется-то, я уже и забыл. Эсконор. Вот он, красный конор Ну что ж, давайте почитаем, что он делает. Красный эсконор. Перевести на русский язык, ну, чтобы было удобнее. Естественно, у нас атрибут красный. И посмотрите просто вот на вот это. Рейтинг подразделения. И Кримсон демон, и пассивка, и ПВП, и ПВЕ. И ПВП с защиты и пвп без защиты ну вообще везде ну единственное что э, грей демон это у нас серый демон летающая вот это вот э, безобразие на него естественно не подходит данный персонаж но все остальное это у него полностью красиво так выглядят розы ветров полная ну что ж давайте почитаем его умение пылающее солнце как называется первое у нас ну, умение, получается, скилл, умение, карточка, <как>, как вам удобнее читать. Что мы видим? Наносит uh, Amplify, это у нас увеличенный урон на 30% за каждый активный баф на себе. Uh, урон в размере, ну, 450% от атаки на одного врага. Что это значит? Mm, это значит, что на него, на этого персонажа, можно вешать, наконец-то, бафы. То есть, вместе с Красным Артуром, вот... Этот эсканор будет вообще топчик. Давайте напомним, что у нас при готовой ульте на зеленого эсканора нельзя вешать стаки бафов. То есть на него и не, нельзя повесить дебафы, нельзя повесить и бафы. Здесь же у нас ситуация иная. Здесь на него в принципе можно и повесить и дебафы, но можно и повесить и бафы, то есть увеличить его урон в разы. Далее смотрим. Заряд и огонь называется умение второе. Что он делает? Наносит урон всем врагам, то есть это АОЕ атака, в размере 250% от атаки. Неплохо. И плюс истощает на 3 шара Ultimate гейч. Ну, то есть у нас получается арт гейдж, ультимайт гейдж, шарики, в общем, которые у нас отвечают за ульту. Это реально круто. Давайте посмотрим, что у него на первом уровне базовые характеристики. Базовый боевой класс у него 1300. Ты что, дурак, блядь! вернее 4409 в каком месте я увидел 1000 <laughs> не знаю так э, атака у него 560 достаточно высокий показатель защита 380 процентов 380 а где я процент увидел тоже не знаю э, хп у него 8000 достаточно много а при условии что у него пассивка увеличивает связанные с хп характеристики, то есть это у него получается э, где у нас тут где у нас тут? Вампиризм, по-моему, на 30%, на сколько? На 50%? На 50% увеличивается, хп на 50% увеличивается, ну и много чего еще. Увеличивается на 50%, там еще восстановление, по-моему, ну в общем все характеристики, которые связаны с выживаемостью, повышаются на 50% в течение трех ходов, то есть его можно разогнать даже до 500 тысяч хп. Это уже делали на глобальной, ну, не на глобальной, а на японской локализации. Это реально круто. Применяется при вступлении в бой. То есть первые три хода, первые три хода, как только вы приходите в битву, у вас, естественно... Ваш персонаж получает дополнительно 50% ХП. Это реально круто. Ну и ульта у него та же самая, что и у зеленого Эсконора. То есть у него джентльмен достоинства, ну и наказание. То есть вот такие вот у него ульты. Как всегда 1440 модификатор множителя. 96 множителя у него получается за каждый уровень. 96 добавляется процентов. Ну и это реально круто. Ну и самое важное у нашего э, персонажа, у самого, самое важное у нашего персонажа, это то, что у него не изменился э, степень. Пронзания, пронзания не изменилась. 80% как было, так и осталось. То есть у, у, нашего, э, у нашего зеленого эсканора, где у нас тут э, дублируем, дублируем сайтик, и пишем Eсканор. Эсканор. Заходим в зеленого, смотрим, та же самая, пирс рейд 80%. Здесь у нас тоже самое, пирс рейд 80%. И это реально круто. Критический урон ну, 150%, шанс крита 20%. Что-то мне подсказывает, что 20% в учете того, что вот это вот все время наносит множественный урон, то есть не единственный урон, а множественный. Это будет достаточно круто. Ну, вот такой вот у нас персонаж будет 7 числа, 7 июля. Так что я могу сказать следующее. Во-первых, он будет в коиншопе. То есть, если у вас нет кристаллов, а если у вас нет кристаллов, то это самое время поднакопить, то не тратьте, не тратьте. Скорее всего, разработчики, раз нам красного эсканара сейчас, то после этого будет зеленый эстероса, который у нас тоже коиншоповский, если я правильно помню, конечно. А, нет, или после... Нет, все таки красный. красный будет у нас Астароса после красного нашего эсканора. На самом деле они сильно резко так скалькнули. У нас в 11 главе должна появляться информация вообще первая о том, что у нас красный Эсконор в игре, оказывается, есть. Ну, это учитывая то, что у нас было в японской локализации. Ну, а здесь у нас прям бах, красный Орликин. Все на него спустили, потому что он топовый персонаж для контры нашего демона синего Мелиодаса, плюс лилии зеленый. Синий. Синяя Лили. То есть у нас оба синие. И здесь у нас сразу же появляется информация о том, что Бац, бог игры, красный эсканор, появляется. Появляется в игре. Ну и плюс еще наша Мерлин, о которой мы поговорим, наверное, когда она придет, все-таки будет стримчанский, готовьтесь к этому. Мы будем разбираться, что это за ивент такой приходит к нам, зеленая Мерлин, давайте договоримся, что вы все придете в день обновы. Приглашаю всех в день обновы, сразу же после того, как обнова придет, на мой стримчик мы будем разбираться с тем, что к нам придет. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, с вами был, как всегда, я Максим. Макс, как вам удобнее. До новых встреч. Пока.